Приветствую зрители и подписчики моего канала, с вами Вена, и мы продолжаем исторические сражения в Рим, Total War. Сегодня у нас на очереди осада Спарты, которая произошла в 272 году до нашей эры. Для начала прочитаем описание. Пир, царь Эпирский, верил, что является преемником великой династии царей-воинов, хранителем традиций Александра Македонского и достойным продолжателем дела великих греческих полководцев. В действительности дело обстояло не так. После побед над греческими и македонскими соседями, удача отвернулась от него, что привело к битве при Аускуле в 329 году до нашей эры. А, знаете, мне кажется, что тут немножко ошибки есть в описании. А, ну, возможно, так оно и есть. То есть ну, возможно, правильно все. Я, в общем-то, не уверен в этом. Если что, пишите в комментариях по поводу данного данной проблемы. Ну, в общем-то, давайте дальше прочитаем. Когда, несмотря на победу, цена ее была настолько велика, что эта победа вошла в историю как первая победа. Ну да, короче, тут ошибка. Потому что битва при Аскулуме, тут написано, правда, при Аскуле какой-то, я не знаю, при Аскулуме была в 279 году, а там написано 329 год. Почему такая проблема, я не знаю, но это похоже, что просто опечатка. Ладно, что ж, давайте дальше. До сих пор так называют победу, одержанную слишком высокой ценой. Обескровленный войнами в Италии и Сицилии, Пир вернулся в Эпир и собрал новую армию для завоевания Греции и Македонии. Ему удалось быстро одержать победу над македонским царем Антигоном. После чего его взгляд обратился на Южную Грецию, где его манила драгоценная добыча – Спарта. Во времена Эпира этот город государства был бледной тенью прославленного Вакин... Лакидемона. Великая эпоха спартанских воинов прошла, но спартанские земли по-прежнему манили захватчиков. А оборона Спарты всегда опиралась на отборных гоплитов, которые с детства учили одному – сражаться. Поэтому у города не было стен, они ему были не нужны. Однако основные силы спартанской армии были связаны войной с царем Арием, и город оказался беззащитным. Что по поводу битвы, это я могу сказать. Я, честно говоря, ничего здесь не могу, собственно, выразить каких-то эмоций, потому что я не нашел именно той битвы, которая здесь написана. Возможно, по-другому называется вообще в русском языке, но... Осада Спарты такого сражения не нашел, тем более именно в 272 году до нашей эры. Ну да ладно, нас сейчас это не имеет, для нас это не имеет значения. Мы будем играть за Пира, за Эпир, и против нас будут воевать греческие войска, ну либо же точнее войска Спарты. Наша армия примерно по составу похожа на армию греков, за одним очень большим исключением. У них гораздо больше пекинеров, застрельщиков у них получается 5 отрядов, да? А у нас застрельщиков выходит 3 отряда, но у нас имеется козырь в рукаве, это 2 отряда слонов и 2 отряда анагров, то есть 2 батареи анагров. Еще есть у нас кавалерия небольшая, ну и в общем-то весь наш состав на этом и заканчивается. Выставляю, конечно, максимальную сложность и давайте начинаем историческое сражение. Интересно, что же придумали против нас эти греки? Потому что армия наша будет, конечно, воевать на равных, можно сказать. Жизнь царя Пирра – эпическое сказание о его возвышении, трагическом поражении и жестокой неудаче. Его судьба подарила нам выражение Пирова победа». Он победил римлян в 279 году до нашей эры. Но победа далась ему огромной, страшной ценой. Это было 7 лет назад. А теперь Пир собрал огромную армию, стремясь захватить Грецию, и после некоторого успеха направил свои войска на Спарту, родину героев Термопил. Пиру донесли, что Спарта плохо защищена. Спартанский царь Арей... И многие его лучшие воины воюют далеко на Крите. И в городе остался лишь небольшой отряд. Разве можно найти более подходящее время для атаки? Город, оставленный большей частью армии, является легкой добычей. Пиру известно немного. Но даже горстка спартанских юношей и рабов-илотов могут оказать ему героическое сопротивление. А что еще важнее, в сторону Спарты движется подкрепление. Пир должен взять город сейчас и очень быстро. Так, понятно. У нас очень мало времени. Блин, опять игра, кстати, поменяла настройки. <laughs> Ай, блин. Ладно, фиг с этой проблемой. Я постараюсь играть именно от стрелочек. Так, ну что... Да, у нас очень много солдат. В принципе, у нас есть даже анагры. Правда, я пока не... Ну, я, в принципе, понимаю, как их нужно будет использовать, но... Я просто не уверен, будут они именно так отыгрывать, как мне хочется. Потому что я анаграми не играл очень давно. И что здесь будут, как показывать себя эти орудия, я не уверен. Ну, сначала подведем, конечно, анагры поближе. У нас нет ограничения времени. И против нас еще будут подкрепления греческие нападать. Можно, в принципе, поступить двумя выходами, я думаю. Первый выход это взять, атаковать подкрепление, уничтожить подкрепление, а потом заняться городом. Либо сразу же заняться городом и уничтожить войска, которые находятся в нем. Я думаю, лучше всего было бы именно заняться городом, потому что тут анагры себя покажет во всей красе. А, так как войска противника... В узком очень проходе находятся. И прям самое то их сейчас обстрелять. Ну а мои пикинёры, я не знаю, что им пока буду делать. Но предполагаю, что пока просто их выставлю вот здесь. Да, и в общем-то будем ждать, пока появится дырка во вражеском стане. Потому что если посмотреть на мини-карту, то видно, что вокруг по всему городу расположены отряды пикинёров. И нам просто так пройти здесь не получится нигде. Если бы так было бы возможно, конечно бы я, наверное, послал бы свои войска в обход. И это было бы изи победа. Но нет, этого не получится. Можно попробовать еще слонами прорваться. Но я что-то, знаете ли... Я немножко сыкую, чтобы их атаковать слонами. Потому как мне кажется, что все-таки слоны разобьются об эти пики. Ну, Хотя навряд ли, наверное Но все-таки я, по... я не буду этого делать Довольно прометчивое решение Так, ну в общем-то да, подводим всю нашу армию Вот к этому проходу Здесь же пройти нигде нельзя Ну да, конечно, здесь нельзя протиснуться Придется только именно через отряды пикинеров спартанских Ладно, что ж, ждем Да, пика, конечно, это мощное оружие в Риме во всех играх Рима это самое, наверное, мощное подразделение сухопутное, ну точнее пешее, да, я хотел сказать, сухопутное. А, ну смотрите, что делают спартанцы, очень интересно, они берут куда-то, короче, уходят в центр, забивают вообще на свои вот эти улочки, и для нас это, ну, наверное, не неприятная новость, но это как минимум не то, что я бы хотел увидеть, я хотел их расстрелять, а это не получится сделать. Можно слонами, в принципе, их попробовать сейчас догнать, кстати. Хм -хм -хм. Потому что они сейчас вне строя. Давайте слонами попробуем их атаковать. Мне вот прям интересно, сможем ли мы их разбить слонами. Потому что, по идее, у них нет никакого прикрытия лучников, не стрелок. А, вон, у них есть стрелки, есть. Я ошибался. Но у нас тут есть кавалерия, которая сможет их догнать. Не дать им шанса уничтожить наших слонов. Так, пикинёры, тоже давайте-ка перемещайтесь. Давайте быстрее сюда. Так, так, так, Пикинеры что-то я смотрю, заподозрили, и они э берут в боевое построение строятся. Ну-ка посмотрим, слоны врезаются, и что? Они убивают всех их, да? Нет... Нет, они их не убивают. А лишь всего-навсего их немножко погасили, но это не более того. К тому же, видите, уже есть потери среди слонов. Давайте-ка еще влетим сейчас. А, нет, нет, нет. Так, ну мы разгромили их отряд, но мы потеряли, правда, очень много людей. Ну, в смысле много людей, мы потеряли два слона, блин, это очень плохо. Отходите Попытка мне кажется не засчитана Так у них тут еще подходят войска Можно задействовать сейчас наших лучников Подводим их давайте ка поближе Слоны отступайте А то вас будут сейчас обстреливать их лучники И короче ничего хорошего из этого не выйдет А вот вами можно хорошенько по ним пострелять Так, проход, кстати, открыт у нас теперь. Надо зажать этих э, копейщиков, либо же можно их просто обстреливать, да? В принципе, какая разница. Просто тут, я смотрю, подходит подкрепление потихонечку. И вражина собирается отражать атаку. Так, ну а что мы будем делать? Ну, конечно же, встанем просто так, чтобы они не могли по-нормальному нас атаковать, чтобы не могли выйти так, как им хочется. Так, вот сейчас встанем. Давайте бегом. Бегом, бегом, бегом. Так, так, так. Слонов там до да, сюда. Сейчас слонами можно прочарджить их, пока они... Пока они готовятся нас атаковать. Так. Стрелки попали под атаку наших пекинеров. Атакуем пельтастов. Копейщики отступают. нафиг вырезаемся в них зря это большая ошибка греков хм, то что они решили выйти к нам навстречу тут кстати есть обход нет пути на обход нету там только разве что кавалерия мы найдем с кавалерия пока сталкиваться не не хочу мне это неохота совершенно так переговорить давайте бегом бегом бегом так, опускайте пики. И давайте грубить этих ребятишек. Какие-то просто неимоверные ошибки делает бот. <laughs> Хочу я вам сказать. Потому что вот эта вот ошибка стоит ему может всей, всей битве. На самом-то деле. Он сейчас потеряет слишком много состава своего личного. Просто нечем будет воевать. Так. Давайте все, все-все-все, вот здесь занимайте позиции, окружаем врага и убиваем потихонечку у стрелков до пикинеров. Наши пикинеры пока в более выгодном положении. Давайте, приближайтесь к ним и сражайтесь. Атакуйте вот этих также копейщиков. Хм, точнее быть, пикинеров, конечно же. Какие-то не копейщики. Можно было бы слонов, конечно, послать, но я что-то, знаете ли, побаиваюсь. Вроде, конечно, тут. Ага, вот тебе еще идут пильтасты. Я думал, все, блин, нет, там есть еще. Ого-хо-хо-го! Смотрите, нифига, какие потери. А вот это уже неприятно очень. Отступают мои солдаты. Так, пельтасты сюда давайте тоже. Всех сюда. Что-то я не думал, что они так быстро будут нарубать. Да, гораздо лучше их войска, чем мои. Ну, сейчас мои лучники, я думаю, им сильно помешают в сражении. Давайте со спины тоже нападаем. Вот так вот, оп, и сразу боевой дух просел. Сразу же уже два отряда отступают, и, в общем-то, сопротивление здесь быстро подавлено. С тоже убирайте пики в атаку, давайте, рубать их. Нужно сделать так, чтобы они как можно быстрее отступили. Потому что, <laughs> да, неприятно все равно моим солдатам. Хоть у нас здесь и численное преимущество, но оно быстро нивелируется вот этим вот построением пикинеров. Отступайте, отступайте, отступайте. Давайте, постройтесь фалангу, что ли, тогда. В атаку. Стреку, так, все, разбили их. Добивайте. Так, что наши лучники? Тут уже у пельтастов почти не осталось, да? Не осталось боеприпасов. Так, тут еще есть войска, да? А, нет, это возвращаются гоплиты, которые потерпели поражение. Ну что, мы уже, по сути, прорвали их оборону. Можно врываться спокойно в город. Так, слоны... Куда бы вам напасть? Вот знаете, я там вижу каких-то пикинёров, похоже, что, которые стояли на стенах. Которые хотят нам противостоять. Можно попробовать их пробить. Кстати, а нагре я так и не задействовал, да. Но это, в принципе, вы сами видели, особо-то и не понадобилось. Мои пикинёры прекрасно и так справились. Я, видимо, был сильно высокого мнения об этих греках. Так, надо бы еще и кавалерию туда послать в обход. Давайте всей кавалерии идем в атаку. В вперед, вперед, вперед, вперед, вперед. Так, так, так, так, блин. Ё-моё. Да. Ребята, обходите их что ли, или пики. Вот я уже сказал, дав давно им пики да ак свои активируют, а Они только сейчас это сделали. Так, давайте-ка генеральскую конницу давите. Давите здесь войска. По-моему, это все просто уже войска, которые у него были. Разве что вот да, еще я забыл. Ну, не, не совсем забыл об этих парнях. Давайте-ка здесь разворачивайтесь. Пики опуска... А, точнее, поднимайте и становитесь вот здесь. Огонь по отрядам. Или только по отряду. Короче, вы меня поняли. Опа, а здесь стрелки у нас попались. Уничтожайте их. А, так тут еще и военачальник. Всех убивайте. Я думаю, должны справиться. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь. так -с. Опускайте пики. Начинайте обстреливать. Как там? Че, вы не убиваете его, что ли? Четыре человека осталось, отлично. Воу-воу-воу! Вражеский полководец убегает. Отряды. Слава богам! Вражеский его люди А знают, нашему полководцу что надо бежать. Пир из-за пира. Ты давай-ка не умирай. А то нам нового-то военачальника никто не даст больше это что такое что уже все что ли были уничтожены греки как-то быстро ребята справились но это и хорошо рубите их всех здесь нам нужно довершить начатое так мне надо мои войска поднимайте свои пики давайте все бегом к центру карты вот туда все бегом. Так, слоны обходите с, это, с фланга. Конница тоже отступайте. Так, давайте, давайте, давайте. В темпе, в темпе. Сука. Давайте, давайте, давайте, прорывайтесь. ай яй яй яй Слоны отступили, слоны отступили, черт подери. А, как? Они убежали все! Вы что, смеетесь, что ли, мне в лицо? Как это возможно? ё мое слоны отступили от пик. Я. Блин, я подозревал, что они могут это сделать, но что это будет так легко для них? Это, конечно же, есть. Крестьяне, атакуйте этих чертовых крестьян, рабов, убить их всех. Где моя армия? Я жду мои полки. Ну ладно, не полки, конечно, да, я понимаю, что не вот это никаких полков. Я просто жду свои отряды, где они? Подходите быстрее. Так, военачальник, военачальник! Ваш полководец уже лежит мертвый. И это все из-за его собственной глупости. Его люди утратили мужество. Да уж, это смешно. <laughs> пир из Эпира погиб от крестьян. <laughs> Ладно. Ну, будем думать, что эпир, в общем-то, извините, Пир поплатился за свою глупость и погиб и вправду от крестьян. Ну, конечно, это неправда, но это смешно звучит. Так, зря я их послал атаку на пикинёров. Даже несмотря на то, что они нападают со спины, все равно их пикинёры за затыкали. жестко. Так, ладно. Как вас называют рекруты-копейщики? но ну, они себя называют как-то серософоры, что ли? Я забыл. Не услышал, в общем-то. Так, ладно, войска наши все строятся. Давайте-ка убиваем. Убиваем этих пекинеров. Давайте с, сзади заходим, с тылу. Так, так, так, так, вы что-то вообще не то делаете, пельтасты. Атакуйте. Давайте, давайте, давайте, зажимаем их. А, ну подождите, тут же войска не могут отступить, поэтому надо по-любому убить этих греков. Это же точка контрольная. Да. Так что давайте-ка берите свои пики и атакуйте их с фланга. Здесь тоже наши войска строим и в атаку идем на них. О, резко падает численность войск врага. И похоже, что мы захватим сейчас этот город. Войска подкрепления просто не успеют подойти. Давайте тоже берите пики и режьте их. Просто со всех сторон начинается резня. И да, ну спартанцам просто не выжить. Все, их остается все меньше и меньше. Ну что? Похоже, что это конец Спарты. Похоже, что это конец пира, как ни странно. Не, знаете, это был заговор, просто специально мы хотели, чтобы он умер, там, такого, типа, глупца, царя, который не умеет сражаться, мы его решили вот таким вот образом устранить. Так, э, ладно, что ж, у меня там есть еще, кстати, войска, у меня там остались анагры, э, также, что у меня еще осталось, у меня какой-то, а, вот тут у меня два отряда, они, похоже, преследовали отступающих, наверное, я точно не в этом не уверен, но... Как бы там ни было, нам нужно лишь подождать 3 минуты, и враг потерпит поражение. Ну, похоже, это будет и вправду победа. Легкая победа. Я думал, что сражение гораздо будет сложнее, но оно оказалось очень даже несложным. А тут у нас, кстати, взбесились слоны. Луки да, куда идут вообще вот эти солдаты? Куда греки идут? И вообще пофиг на то, что город у них захвачен. Непонятно, непонятно. Наконец-то они решили на нас напасть, но уже осталось всего лишь на всего минуты. И я, знаете ли, не горю желанием продолжения этого сражения. Потому что у нас военачальник погиб, и это означает то, что у нас войска могут отступить в любой момент. Даже несмотря на то, что мы, в принципе, уже захватили точку, и у нас войска просто в преимуществе сейчас, что ли, как это правильно сказать. Строимся давайте-ка фалангу и просто их не пропускаем. Вы видите огонь, кстати, вот по тем войскам врага, которые к нам идут к вам. Можно, кстати, увидеть, как она грызет, какой урон могут нанести сейчас. Проверим. А, да, точность у них, конечно, хромает. Просто жестко. Я бы даже сказал, не хромает, а у нее ее вообще нету как таковой точности. Ладно, что ж, меня это уже не интересует. Мы уже победили. Все, ребята. Обычная Лебя, победа. Мы одержали славную победу. Враги сражались хорошо, но недостаточно хорошо. Ну, правда, пир у нас был убит, да. Так что победа не совсем уж и победа, но мы разбили как гарнизон, так и... Этих ребят мы бы тоже убили, потому что, если не ошибаюсь, когда нажимаю продолжить, то мы можем преследовать войска противника, которые не зашли в город. Ну, в общем-то битва была закончена, даже очень несложная, знаете, ли, после Наполеона War Рим кажется очень легкой игрой, или даже после Эмпайра. Эта игра реально, но ну, несложная. Ну ладно, что ж, с вами был Веном, не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал, всем пока, удачи!